Покупка Ultima Farming License – первый этап перед началом фарминга токена Ultima. В этой инструкции мы продемонстрируем процесс оплаты лицензии за USDT TRC-20 с помощью криптокошелька Exodus. Чтобы купить Ultima Farming License, войдите в панель управления на сайте Ultima Farm. На вкладке Ultima Farming License вы увидите доступные для оплаты лицензии на фарминг токенов Ultima. Выберите подходящую вам лицензию и нажмите «Покупка». Откроется окно выбора способа оплаты. Выберите «Tether», «USDT», «TRC-20». Согласитесь с условиями, отметив чекбокс и нажмите кнопку «Purchase», «Покупка». Откроется сайт «Coin Payments». На экране будет указана сумма в USDT-TRC-20 и адрес кошелька, на который нужно перевести указанную сумму. Для удобства вы можете отсканировать QR-код, отображенный на экране, и адрес, на который вы хотите сделать оплату автоматически подтянется в приложение вашего кошелька. Теперь открываем приложение мобильного криптокошелька Exodus. У вас на балансе должны быть коины USDT TRC20 и токены TRX для оплаты комиссии. Выбираем USDT и нажимаем стрелку «Отправить». Выбираем сеть Tron. Вводим точную сумму для оплаты лицензии и нажимаем Enter. Вставляем адрес кошелька или сканируем QR-код, чтобы адрес автоматически подтянулся, и нажимаем Send. Обратите внимание, у вас на балансе кошелька должны быть TRX для оплаты комиссии за перевод. Еще раз проверяем адрес, сумму и подтверждаем перевод, передвинув слайдер в правую сторону. Slide to transfer. Дождитесь оповещения об оплате. Откроется окно, в котором вы увидите активационный ключ для вашей лицензии. Не забудьте его активировать, это важно. Только после активации MaxLoad вашей фермы увеличится, и вы сможете использовать все возможности данного продукта. Если вы закрыли страницу или у вас возникли проблемы с интернетом, не переживайте. В разделе «Лицензионные ключи» вы найдете всю историю ваших покупок. Там же вы сможете активировать вашу приобретенную ранее Ultima Farming License, нажав синюю кнопку Activate. Поздравляем! Вы приобрели лицензию на фарминг токена Ultima. Следующий шаг – это оплата Ultima Farming Units.